Всем привет, ребята! Сегодня я хотел бы показать и поделиться немножко опытом, как же на Donation Alerts сделать так, чтобы вам скидывали деньги. То есть вы расставите свою ссылку на донаты, туда переходят ваши телезрители и, конечно же, перекидывают вам донаты. Так, что для этого надо сделать? Ну, во-первых, заходим в Google, пишем Donation Alerts, переходим по этой первой ссылочке, у вас высветится вот такое вот окошечко нажимаем сюда на войти и потом нам надо выбрать платформу на которой мы хотим вещать и на которые мы хотим кинуть донат. Да? то есть у меня это youtube я перехожу в youtube если у вас века и другие переходите туда потом как мы нажали сюда получается там надо будет выбрать аккаунт как вы все выбрали так высветится вот такая вот страничка, Donation Alerts, и здесь слева надо выбрать страница донатов. И вот же основная ссылка, ее вы как раз копируете, нажимаете просто сюда и вставляете, эм, например, э, ваше видео в ссылке, например, в, ну, например, вот эту ссылку в описании. Да, вот она у меня. И вот, например, вы сюда, когда нажимаете, вы переходите в такую вот вкладочку, да. То есть, вот вы нажали, да, переходите в мою, э, «Мой Donation Alerts, и можете, например, написать э, «Вас зовут Михаил» и вы хотите там скинуть какую-то денежку, да. Можете даже сами здесь написать, там, например, 10 евро или здесь выбрать… Что, какая валюта должна быть российский рубль например и тут можно какой-то текст написать озвучку поставить какой вы хотите некоторые бесплатно некоторые нет к сожалению и какой язык можно видеоролик ставить или э кинуть ваши средства на какую-то либо цель да ну и отправить больше ничего тут нету можно и анонимно так вот и в это видео тоже, кстати, я уже вставил э, ссылочку на донат. Кто хочет поддержать, пожалуйста, я буду очень рад, если вы мне поможете. Если вы скопируете эту ссылочку, как я и сказал, и хотите посмотреть, как выглядит ваша страница, то просто копируйте это, вставляйте сюда, вот наверх, да, и вот ваша страничка, как она выглядит для других людей. Надеюсь, я вам помог. Всем большое спасибо и до свидания.